Так. Uh, всем привет. <laughs> так. Uh, я решила записать видео о Билде в проклятой подземелье в Т6 Тир. В Т8 проклятых подземельях, думаю, этот билд будет не особо эффективен, так как на более высоких уровнях играют более опытные игроки. Итак, рассказываю про билд. Боры снаряжения, самострелы. А, Берем, можете не брать сумку с собой. А слева направо, слева направо, слева направо, сверху вниз. Сумку можете не брать. Если вы, как я, просто берете билд и дешевый идете а... Пвпшиться на насмерть. Берете, ну, мой вариант это шлем солдата. Можно а, колпак колека взять. Шлем солдата поможет а, избегать на 2 секунды почти на 2 секунды ловушек, которые толкают, а, бьют. То есть вы нажимаете ботинки, а, любой бег, и потом шлем. И после того, как вы нажали шлем, вы две секунды можете через ловушки бежать. Они вам ничего не сделают. В шлеме написано. Здесь все написано. Вот. Дальше идет плащ. Если вы хотите нон стоп этот билд брать, берете обычный плащ. Но можно и плащ любой другой. Тетфорда, например. Марталка. Самострелы про кнопки я вам подземелье расскажу а, пассивку я советую оставить вот именно эту а, тушка куртка убийцы. М -м, как по мне, замечательный вариант. Если вам не нравится куртка убийцы, можете заменить ее на другой элемент одежды. А любой другой нагрудный элемент одежды. <coughs> Но ну, вот здесь, я думаю, все понятно. А в редких случаях, а если вы успеете, вы будете менять активный скилл на пламенный щит. Если будете... Думать, что это более целесообразно, чем засада. Зелье я предпочитаю здоровье. То есть вы находитесь э, при малом количестве здоровья, и вы выпиваете его, и вам 18% процентов здоровья восстанавливается с 9 секунд. Противник думает, что он вас убьет, но он вас может не убить. Вы можете его убить. Могут быть такие случаи. Ботинки, сапоги. Я думаю, все берут тяжелую обувь. Можете взять любую. Демонтики сапоги подешевели за два месяца. Отсутствие меня. Они тысяч стоят. Я за 5 покупал. Так. Вот. Я вот.. Любые ботинки берите. Тяжелые. Можете сами выбрать, что вам нравится. Если вам не нравятся тяжелые ботинки. Стальные сапоги. Еда. Я беру жиркое. Можете взять с собой еще и суп. Как вариант. Либо авонские блюда я не... Авонские блюда я не... Подразумевал. Авонская... Оволонское... Так. Слот под еду из чего-либо авалонского я даже не подразумевал использовать, так как у меня билд стоит э, дешево. Так, дальше идет, можете. Э, самую дешевую транспорт самое дешевое транспортное средство использовать если оно конечно дешевле будет чем лошадь. так вот пробил я рассказал можете с собой взять э, субы можете зели защи защиты взять если вам нравится так вот пробил я рассказал И еще, самострелы ⁇ это а, легкое оружие в плане использования. И в плане зачистки подземелья тоже очень легкое. То есть вам не нужно заморачиваться с зачисткой подземелья. Я покажу, как я чищу подземелья. Если чищу подземелья, не обращая особого внимания... Если не обращать особое внимание на скорость затистки. То есть я использую а, первый скилл, первую кюшку. <coughs> а вешку использую. А, Пригушение шума. А, про пассивку рассказывал. Рассказал. В подземелье я более подробно расскажу, как я очищу подземелье. А, и если мне повезет не нарваться на а, киберкотлету в кавычках, то я покажу, как можно убить а, противника. Если вам попадется какая-нибудь киберкотлета, которая будет на которая задрачивает перчатки, перчатки, либо ваншот булава, если попадется, тоже какая-нибудь заряженная 70, которая, Че... а... на котором, в общем, если вам попадется персонаж, который которым управляет игрок, который умеет играть, то вы, скорее всего, отлетите. Шанс высок умереть. По своему опыту я могу сказать, что шанс нарваться на перечисленных мной лиц Думаю, от пяти до пятнадцати процентов. Может, меньше пятнадцати. <coughs> так. Uh, используем аутарь. Аутарь. Uh, Кидаем еду. Если вы еду не съедите, которая на урон жаркое, то в этом снаряжении, вот в этом, ну, в коже, в, убий... в куртке убийцы, вам не будет хватать урона с Ешки на полное убийство одного противника. Я убил. То есть, э, если вам лень э, чистить подземелье, много раз нажимая кнопку Q и V, вы оставляете такой набор способностей. Ой, я случайно отменил В-шку и е e Uh, и шлем солдата вам поможет не получать урон от всяких способностей, которые вот здесь вот в данный момент раскидываются. Вам желательно не подставляться под удары монстров так как вы не восстанавливаете здоровье в большом количестве О, бег можете поставить второй я подразумеваю, что у вас будут стоять второй. А можете и стремительную месть оставить, если вы тоже возьмете э, э, демонические ботинки, сапоги. Да. Видите, с парка стоежки противник умирает. А если вы не съедите жаркое, вам может не хватить урона съежки чтобы добиться вам придется автоатаками пить и всему тому подобное То есть, моб с прокаста умирает, то есть вы каждые 20 секунд гарантированно убиваете э, среднего противника. Не попал. Каждые 20 секунд убиваете либо арбалетчика, либо убийцу. Суверить ертика. С одной кьюшки вы убиваете собаку гарантированно. Вэшку я кинул, чтобы противник не начал кидать кинжалы. Многочисленные в меня. Которые замедляют и всякие другие гадости делают. То есть в пуджа вы можете р... кинуть Вэшку и Ешку. Он вас не притянет, так как он в сале находится. чистите подземелья ну мой совет чистить подземелья а, появляйтесь на спавне смотрите квадратик коричневый и два места для боссов ну вы наверное понимаете где со временем поймете где боссы находятся и прокладываете маршрут маршрут а то есть каждое каждый убийство босса в проклятых подземельях Т6, ну, следопыт. А каждое убийство босса дает 100 бесчестия в шкалу заполнения. То есть набивайте 300 очков. 300. Примерно. Ну, пока доб добегайте до них. А и потом... Убивайте боссов твоих. Ну, вы сами распределите ä, усилия <coughs> и проложите маршрут. Если вы вторглись к противнику на самострелах, есть вариант начать бить вражеские кристаллы. Если противник, к которому вы вторглись, не хочет драться, он будет ломать свои кристаллы. Он будет ломать свои кристаллы. Но, как я вижу, противник не хочет... А э он здесь, он снизу. Не хочет... Э чтобы я уходил. Желательно на противника нападать снизу вверх. Вот как я снизу сверху вниз, лучше не спускаться. Когда в вас ледит палаж, ну, что-то в вас ледит серьезное, вы нажимаете шлем. меня хочет как-то развести наверное ой я что-то не так нажал да надеюсь он меня хат... он... он дурак записал видос блин Ну, а, бывают моменты, что <coughs> в подземелье случайно заходят а... собирашки, или как их назвать, случайные люди, которые не знают, что такое проклятое подземелье, и... Или знают. В общем, я новичка убил. Печально. Ну, хорошо, что я победил. Но печально, что он сам себя почти убил. Вот. Так, показываю, как шлем работает. Я могу спокойно передвигаться, урон не проходит. Так, вот у меня примерно 310 э, очков бесчестия. То есть мне можно двоих боссов убить. Двоих боссов. И я... и Ну, я открою два сундука, во-первых. И во-вторых, э, финальный босс появится. И здесь тоже можно сундук забутать. Я так понимаю, если вы ходите в проклятое подземелье, то у большинства людей цель а, получить серебро. А серебро получают а, люди из.. в основном из сундуков. Ну, и из противников вещами. <связывающие> себе здоровье просажу, чтобы до босса быстрее добежать. Здесь меня никто не убьет. Так. Еще кое-что расскажу. Когда вы зашли в проклятое подземелье, вы... И вы сломали кристалл. Если к вам вторглись в подземелье... В подземелье. А... Если к вам вторглись и вы сломали три кристалла то, как я помню, вы можете просто нажать вот сюда, либо на А. И вы можете выйти. Если вы убили противника, и вы, у вас цель получить лут вещи с противника. И вам не нужны сундуки. И вы не хотите дальше убивать боссов, мобов. Вот либо если вас закинуло к противнику и вы убили противника на его карте, тогда тоже можно выйти в любой момент, либо отправиться в следующее подземелье. Боссов на самострелах очень очень легко забирать. шапку шлем и не получаю урон а урон который по мне если бы урон по мне прошел то он нанес бы мне половину моего здоровья примерно может а... а... три седьмых от здоровья части Кстати, если сундук открывается долго, то в сундуке лежат книги. То есть Лута в сундуке не будет. Там будут лежать книги. Книги, которые нельзя продать. Но мне кажется, что... Хотя нет, мне не кажется. У меня есть неподтвержденная информация, что с золотого сундука, вот в Т6, вот здесь, а в книжном сундуке будут книги интуиции. А в убийце Т8 проклятых а с фиолетовых и с золотых сундуков падают книги интуиции, которые можно продать. Кстати, урон с камеры смертника. Урона с камеры с камеры смертника хватает, чтобы убить э, демонического вот его а, что, до, до того, как он вас хукнет. То есть, если вы съели ширкоя, то вы можете ешь дать, и он вас не хукнет, Вы его убьете. Thank you. вы видите как я передвигаюсь, то вот, примерно такие же действия, но у каждого свои будут ä, использоваться вами, дабы наносить беспрерывно почти урон и не получать оного от противника. То есть раз в каждые 20 секунд вы убиваете одного противника гарантированно. То есть преимущество шлема солдата очевидно. То есть вы намного быстрее будете боссов проходить и меньше умирать от uh, очных атак босса, смертоносных. Я не хочу дальше чистить ничего для видео. Не хочу. Если у вас есть. Э, если вы хотите, то вы можете зайти на.. Э, зайти в описании и, и перейти на стрим площадки, на которых я бегаю попробовал по проклятым подземельям, например. На различных билдах, интересных мне поверхность. В общем, я провожу трансляции. Если вы хотите, то можете посетить меня. Если вам интересно. Так. Так. Тут э, я два месяца не играл. Есть кнопка Дорога назад. Она тратит серебро, чтобы э, специальная кнопка для меня. В скобочках для ленивых. ленивых. Если вы с корлеона выходите. Чиним вещи. Ну, я чиню вещи. Вы можете сразу сломанные в сундук складывать, как это делают некоторые... эффективно носить данные вещи вам нужно их прокачать то есть можно носить вам нужно прокачать ношение хотя бы до 50 то есть 10 миллионов 30 миллионов славы нужно заработать, используя это оружие. ПВЕ славы. ПВП слава не засчитывается. И также со всеми вещами, которые есть в, в билде. Иначе стоимость... минимальная стоимость будет высока для примера сейчас продемонстрирую то есть этот набор для меня стоит 60 тысяч ну, 60 70 Так зачем я вещи положу? Сейчас продемонстрирую. Так, Самострелы. 700. То есть, если у вас мастерство 0, самострелы будут давать вам 770 качества. Вот. Вот эти. 770. Ой, мастерства. Ну, item power, мощность предмета будет 750. Если у вас не прокачаны самострелы, как пример, то вы будете платить платить за самострелы 750 плюс... Это будет 38 тысяч. Вы их покупаете, и вы сможете зайти с нулевыми мастерками. 38 тысяч. Качество, я думаю, стоимость а, особо не, не изменит. Глобально. Вот, 30-40 тысяч. 4-0 стоит в два раза меньше. То есть, если вы ходите в, прокляты, в непрокаченном снаряжение то есть вы у вас мастерки малы то вы будете переплачивать <coughs> переплачивать за вещи и вам возможно будет невыгодно ходить в проклятые подземелья поэтому вам нужно выкачивать биод Как, к примеру, демонические сапоги. Их можно купить за тысяч. Это 750. То есть, если вы с нулевыми мастерками, нулевыми мастерками их захотите носить, вы заплатите раза в три больше. куртка убийцы я могу 4 0 носить я могу если вы захотите куртку убийцы надеть на себя вы заплатите или я ошибаюсь может 5 1 16 17 тысяч может 17 тысяч я надеваю за три с половиной тысячи. То есть вы переплатите в пять раз больше. Шлем. ну шлем, шлем дешевле будет. Он недорогой. Так, я могу четыре ноль носить. Да, четыре ноль хватит. Так. Зачарование. 2. 10 тысяч. 0. 1000. 4-1. 4-1 отлично. Вам почти хватает. За 5 За 5 тысяч вы себе купите шлем. И вас запустят. переплатите в пять раз больше так плащ плащ вы не сможете носить 40 я смогу так как у меня избыточное количество мощности предметов вот у этих четырех ячеек избыточное количество То есть, мощность складывается у всех этих вещей и делится на 5. Ну, как пример. То есть, у меня избыточная мощность 100. Ну, то есть, тем... Я... я могу вообще бесплощать, но мне нужно чуть... По... По вещи купить. То есть... Я могу демонические сапоги 4.1 хорошего качества купить, и я смогу без плаща зайти, как пример. Плащ дает item power. Ну, мощность предметов. Вот. Билд интересный. Можете поэкспериментировать. Но... Если у вас мастерки не качаны, экспериментировать, возможно, будет для вас дорого. А -а -а -а, я также провожу стримы на Trovo и YouTube канале. Также на Twitch. Если а -а вам нравится контент? Или не нравится контент? Зайдите на стрим, скажите, лицо, что я посмотрел вот этот вот видос, а, и он мне не понравился. Или понравился. Ну, узнал ли я что-то новое. Ну, как пример, вы можете вообще ничего не, не, не писать. Хотя это обычно про комментарии говорят.